Всем привет! Шестилетняя Лиза Галкина умилила родителей и поклонников звездной пары домашним дефиле в прачечной. Дочь Примадонны похвасталась модными образами. Видео с демонстрацией стильного аутфита опубликовал в своем Инстаграм Максим Галкин. Показ мод прачечной. О, о, Эй, В <свист> этом можно пойти, например, на дискотеку и на концертах. Эта галечка очень сильная. Очень сильный западин. <свист> очень сильная. Но я.